В предыдущей части мы рассмотрели теорию графов и заложили основу языка, на котором мы будем говорить о сетях. Сейчас мы продолжим расширять наш словарный запас, но на этот раз сосредоточимся на том, как моделируется связанность между узлами в графе. Как уже упоминалось, связность – это ключевое понятие сетевой парадигмы. Мы часто пытаемся измерить значимость вещей в терминах количественного значения одного из их свойств. Но в сетях, то, каким образом отдельный узел связан с другими, становится главным показателем его значимости в рамках сети. То есть важный вопрос, который мы будем часто задавать, заключается в том, какие связи есть у некоторого узла в сети. Это определяет его степень связности. Степень узла в сети – это мера числа имеющихся у него связи с другими узлами. Эту степень связанности можно оценивать в терминах непосредственной вероятности того, что узел будет задействован при передаче чего-либо по этой сети. Например, чем выше для вас эта степень в социальной сети, тем больше у вас шансов услышать какие-либо распространяемые пикантные сплетни. Это потому, что у вас будет больше каналов, через которые вы можете получить их. Ну и конечно это работает в обоих направлениях, так как распространяться по сети могут не только сплетни, но и вирусы к примеру. Связность зачастую понимают как нечто положительное, но это не всегда так. Если мы рассматриваем простой, неориентированный граф, то степень связности это просто сумма всех связей данного узла с другими. Если граф ориентирован, тогда можно улучшить анализ, отдельно измерив величины для входящих и выходящих связей. Возвращаясь к примеру с международной торговлей, можно сказать, что степень входящей связи определяется общим количеством отношений импорта из других стран, а выходящая степень – общим количеством отношений экспорта. Если граф взвешен, то можно сделать нашу модель еще лучше, присвоив количественные значения каждому ребру. Если между узлами А и Б есть ребро, тогда они называются смежными. Например, для карты метро, каждая станция является смежной со следующей и предыдущей станциями. Таким образом, мы можем объединить все отношения в сети и построить так называемую матрицу смежности. Это не математический вводный курс, поэтому матрицы мы рассматривать не будем. Однако, все же приведем небольшую демонстрацию того, как это может выглядеть. Мы можем составить простую двумерную таблицу, отражающую связи в сети, выставляя единицу на пересечении каждой пары узлов, если они смежны, и ноль, если нет. В конечном счете у нас получится таблица всех связей в системе. Это должно дать вам представление о том, как граф выглядит с точки зрения компьютера. Еще нам может быть интересно рассмотреть то, каким образом два узла в сети соединяются. Такой канал, или дорожка внутри сети, от одного узла к другому, называется путем. Путь в графе – это последовательность смежных вершин с возможными повторами. При построении пути, мы переходим из одного узла к другому через последовательность ребер. Простой путь – это путь без повторных проходов по вершину, То есть последовательность связи с первого узла до последнего без повторений. В качестве примера того, почему нам это может быть интересно, можно рассмотреть так называемую задачу коми-воезжора. Не продавец должен посетить несколько различных городов в определенной местности. И он хочет, конечно, избежать маршрутов, в которых ему приходилось возвращаться в уже посещенные города. Он хочет постараться найти такой путь, который не содержит повторений при посещении городов. Есть несколько различных алгоритмов для поиска, но мы сейчас не будем их приводить. Наш путешествующий продавец также заинтересован в поиске самого короткого пути между точками его маршрута. Кратчайший путь между двумя узлами графа иногда называют геодезическим. Он состоит из наименьшего числа ребер, которые необходимо пройти, чтобы попасть из данного узла в другой.